Всем Ван это Born to Van. Сегодня 15 января 2021 года, и в Питер пришли морозы. Ну как морозы? Может быть, минус 16 для кого-то и не мороз, но для Питера это достаточно прохладно. При условии того, что ночью обещают до минус 21. И тут мне стало интересно, а вывезет ли наша китайская автономка и утепление нашего автодома низкие температуры? А наш автодом находится за городом, и я думаю, что он неплохо промерз. Поэтому мы сегодня с вами увидим, заведется ли автономка вообще, как быстро она нагреет наш автодом, ну и комфортно ли ночевать при таких температурах. Погнали! И доехал сейчас 20.01 и минус 16 сейчас э, с вами заведем автономку посмотрим заведется ли она и как быстро она нагреет для того чтобы это все сделать мне нужно для начала включить автомат так машина вроде открылась уже радует, ничего не примерзло, так, дизеля у нас точно хватит, я переживал, что его здесь нету я просто не помню, так, надо включить автомат, автомат включили, можно идти включать автономку внутри. Сейчас в автобусе минус 14. Так, ну что, включаем автономку и смотрим, что у нас будет. Ага. Автономка почему-то не включилась, пойду смотреть еще раз. автономка работает, температура потихонечку повышается уже 13,3 и чтобы ускорить процесс прогревания автобуса я думаю, что нужно закрыть окна теми вставками, которые мы делали тепленно Пришлось немножечко проклеить машину из-за того, что все присоски задубили, их нужно было немножечко отогреть, немножечко погреть окно. Я завел машину, буквально минут 15 она у меня поработала, я думаю, что уже можно клеить. На улице по-прежнему минус 16, сейчас без 15.9. Температура в автобусе поднялась до 8.3 и влажность с 10 поднялась до 53%. Время на градусники сбито И практически все шторки уже на месте. Расскажу, из чего они сделаны. Сделали мы их сами, точнее, сделала их Женя сшила. Это, с одной стороны, это пенофол, с другой стороны, стеганый утеплитель. Внутри ничего нету и пришиты вот такие вот присоски, чтобы крепить их э, к стеклу. Думали магнитики, почему-то решили сделать присоски. Пока тестим, никогда не поздно изменить их на магнитике, будет, если будет неудобно. Сейчас покажу, как это выглядит изнутри. Но изнутри это выглядит вот так так, время у нас уже 21.15 и температура плюс 1.8, на улице все также минус 16 я думаю, что самое время уже можно снимать куртку, немножечко навести порядок, очень много снега нанес принести оставшиеся вещи и уже попить чайку и готовиться к сну, посмотрим как дальше у нас будет подниматься температура? Ну что, чайку? У нас уже 21,44 и плюс 3,5 градуса, 57 влажность. И это значит, что мы можем наконец-то включить инвертор. Почему я его не включал? Потому что его рабочие температуры не ниже минус 10. Я решил дать ему прогреться. А включаю я его для того, чтобы... для того, чтобы включить электрическую простынь. У нас вот куплены такие вот электрические простыни у нас и у Севы, чтобы перед сном можно было прогреть кровать и просушить, было тепло. Потребление вот такой простыни 40 Вт на первом положении и 80 Вт на втором 2204 плюс 7 градусов 55% процентов влажность и только сейчас я понял что отопитель у меня работал не на максималке я сейчас увеличил мощность и я думаю что все пойдет быстрее кровать у меня прогревается электропростынью уже 7 градусов уже тепло, уже комфортно я думаю что сейчас с увеличением мощности все быстрее пойдет намного рассказывали о том что мы купили вот такой маленький проектор в качестве экрана мы используем обычную белую рулонную штору а чтобы крепить проектор я сделал на Севину кровать вот такую штуку Получается, что проектор подвешивается, и проекция идет на стену. Все очень удобно. Двадцать два Плюс 16. На улице все так же минус 16. Обманули меня с температурой в минус 21. Температура уже довольно-таки комфортная. Я думаю, что нужно раздеваться и уже окончательно готовиться к сну. Электропросты прогрела мою постель. Очень теплая. Я даже ее сейчас выключу и думаю, что больше включать не буду ночью. Но если что-то интересное произойдет, я обязательно об этом расскажу. Спокойно ночи Всем доброе утро. В часах 9.30. За бортом минус 19. А у нас в автобусе плюс 20.7. Что хочу сказать. <свят> Спал я в одной футболке. Под пуховым одеялом и вот таким покрывалом Спать было очень даже комфортно Но в итоге как я вчера уснул Я до утра не просыпался до самого Один раз Один раз я в районе трех часов проснулся Было плюс 19 Температура в принципе всю ночь так и держалась Я так понимаю из-за того что на улице она понижалась, в автобусе она более или менее стабилизировалась на одном уровне. И была всю ночь в пределах там, плюс 19, плюс 20. А мощности автономки я больше не добавлял. Как я вчера все выставил в последний раз, увеличил, так оно все до утра и осталось. Самое удобное, что из-за того, что раздув автономки направлен вниз, он еще и прогревает пол. Не сильно, конечно, но ходить комфортно. такой э, сухой морозик сейчас посмотрим сколько градусов э, минус 18 уже ну что по итогам ночи можно сказать нагрелось э, до комфортных температур наверное часа за два то есть если думать о том что ты приехал завел автономку завел машину все прогрел и куда-то поехал и ехать тебе больше двух часов, то, скорее всего, по прибытию в точку Б, у тебя автобус уже будет более или менее прогрет градусом там к 15, наверное, плюса. И это будет уже комфортная температура. да. Нужно понимать, что это автодом, и его нужно прогревать, как любой загородный дом. да. Вы же не приедете сюда уже натопленное, если у вас там не стоят котлы или что-то еще, которые постоянно поддерживают определенную температуру. Здесь нужно обязательно прогреть спать спать при температуре минус 20 до да, 19 как это было сегодня ночью вполне комфортно но если автодом будет еще прогрет до этого там часов например 12 то будет еще лучше есть какие-то моменты где там пол не очень хорошо прогрелся например в передней части да но и только из-за того что весь дом не использовался у нас там, порядка 6 января наверное вот ну и третья автономка меня порадовала хорошо завелась хорошо нагрела хорошо отработала прям отлично я думаю что зимним путешествием в нашей семье быть ну и что касается расхода дизеля на автономку при условии того что я использовал на средней мощности ее, вот такое количество было вчера вот такое количество осталось сегодня и это примерно наверное где-то литра 2 или 3. Этот расход у нас получился порядка 2-3 литров на 14 часов на средней мощности. Если брать расчет, что в нормальную температуру от 0 до минус 5, у нас уходит целый бак 10 литров на 3-4 дня. И спасибо, что досмотрели до конца. Если видео было полезно, обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!